Со мной не стой, я так ждал Я пришла Ох, на душе переполох Не твоя ли в том вина? Мы гуляли до утра Ох, на душе переполох Не твоя ли в том вина? Мы гуляли до утра Глобально астральный был сигнал сенелон. Для кого-то ты сексуальный, ну а мне все равно. И изменился, стало моральным и не водишь кино.